Всем привет! Сегодня я буду играть в Вармикс 4 персонажа против ТОП-1. Да, кстати, мне попался чувак, с которым я уже договорился сыграть, и поэтому если будет какая-то переписка в чате, которую я ну, не помню, то вообще можно свалить спокойно на это. Здесь, кажется, у меня еще нет демона в команде. Да, здесь у меня нет но он будет в следующий раз, и все остальные бои он, возможно, будет в команде уже. Так, ну смотрите, прикол в том, что я хочу вынести вот этого демона сразу в вороне, чтобы он не мешался, потому что он будет мешаться. И очень надеюсь, то что он сейчас не даст фугас. Ну, я думаю, что он не посягнет на святое. В общем, на поле фугас давать по а шару А, ну, обычный джек. Хорошо. Просто замечательно. Теперь демон пойдет, за... ну, в общем, туда, куда ему надо. А, я вот это не учел, то, что этот перк сходит вторым. Ну, да, в общем, вторым. Куда бы его поставить? Я вообще не знаю, что делать. Блок или кувалду. Кувалду, наверное, дам Типа самый нормальный вариант. Дать кувалду. Да, вот так вот. Отлично. А, ну я еще панул демона только немножко. А, он сейчас я знаю, что он сделает. Он сейчас встанет, ну, в защиту и даст переход и утопит него перса с помощью фугаски. Хотя здесь сложно с помощью фугаски утопить. Думал он сможет все-таки. А, блок, ну ладно, это, это нормально, это еще терпимо. Ну давай, быстрее. Да, вот так вот. Так, отлично а кстати еще я забыл сказать те кто посмотрел мое видео с террари и в общем я предполагал что там будет э, больше 100 дизлайков там оказалось больше 100 дизлайков но и где-то нет 150 лайков если мои подписчики те, кто вот сейчас смотрит этот видос если вы ставите дизлайк хочу сказать вам огромное спасибо ну и за лайк тоже потому что э, видос набрал больше 4000 просмотров за всего лишь несколько дней и дизлайки, лайки очень этому способствуют. Вот. Огромное спасибо вам. Также хочу попросить вас, если... Просто ужас. Мне такое не нравится. Как я так лоханулся, просто отвратительно. Ну ладно, здесь все можно еще будет затащить на выносы. Я вообще планирую себе всю команду переделать на выносы. Но теперь я вернусь к тому рассуждению, которое уже начал. Если вам нравится смотреть Wormix, и вы его смотрите то, пожалуйста, будьте добры и посмотрите видео, которое вам не нравится. Просто в благодарность. Как своему любимому единственному ютуберу, просто в благодарности посмотрите мой любой видос, и, естественно, мой канал из-за этого может не пострадать, и даже, даже может быть, стать популярным. Странно, почему-то меня пожалел мой противник, он не стал выносить случай персонажа, но это было бы жестко совсем. Если бы он вынес, я бы, наверное, сдался сейчас. Возможно. А теперь я попробую на шару фугас сдать. Хотя, я СУЗИшки узишки попробую вынести. Если успею, сейчас у меня получится. Но только сейчас в голову это пришло, поэтому не знаю, смогу ли я. Вообще, в общем... Что-то я за общимся. Нужно сделать одну минку, сломать там еще одну и просто дать либо джек, либо что-то еще. А, ну, в общем, я обосрался, как обычно. Биту хотел дать. Не нажал. Вот под, просто отметьте сейчас в вопросе. Вынесли бы вы избиты? Ну или если бы я стукнул биту, например, прямо. Смог бы вынести или нет? Мне интересно, как нужно было сделать. Типа, получилось бы или нет? Что-то я не поставил ни поле, ни затем ничего. Нет, поле стоит, но заземы нет. Что он делает? А, ну, может быть, попробовать этого забурить или, не знаю, паука дать. Паук? Отлично. Набожаю паучков. А что, если мне дать сменку сейчас и дать фугас на двух персов сразу? Хотя... Я лучше спрячу этого, потому что, скорее всего, он останется последним у меня. Буду им тащить. Так. Ну, Давай забурюсь просто забурюсь а, ну блок я просто вы знаете же что я озвучил потом и я уже не помню что я делаю пытаясь комментировать так что вам было интересно но не получается и сразу хочу объяснить для тех кто до сих пор не понял ничего и для тех кто пришел на мой канал только недавно я не озвучиваю сразу видео потому что это просто невозможно микрофон на телефоне сломан до такой степени в которой я могу еще говорить по телефону по сотовой связи но не могу записывать видос и вам будет очень некомфортно это слушать как будто знаете вот у вас были такие игрушки в детстве говорящие, вот вы пробовали разрядить в нем батарейку или же в воду положить его и включить этого мишку там не знаю что нибудь вот такой же будет звук если вы будете смотреть видос с телефона по этой же причине я не могу снимать стримы и в общем-то озвучиваю тоже по этой причине ну, теперь, я думаю, мы совсем разобрались. Теперь я перейду к обычным комментариям. Сейчас я дам фугас прям себе под ножки. И я очень надеюсь, что я хотя бы одного вынесу. неважно своего или соперника. Абсолютно не важно. Мне просто нужно поднять ЧСВ. Кого-то вынести. Вот это прям обязательно. Все, я никого не вынес. Это, это дизмораль. Как говорил мудрец, это дизмораль. И это Габелла, кстати, еще. Там, там уже чуть-чуть остался все сейчас минус персонаж 1 и и здесь баррик вынести второго. но ну, потому что он от паука полетит как миленький без проблем сейчас вынесет. хотя вряд ли он успеет уже он, наверное, я даже не знаю что он еще может сделать блок даст второй, все что-то я смотрю хп совсем не равный потому что у него 1700 а у меня больше чем на 1000 меньше круто я сказал да больше чем на тысячу меньше так порт теперь у меня прям а у меня был блок я уже расстроился думал совсем мало. а может демона вынести вот этого сейчас дам сменочку быстро если успею конечно ой ой ой ой Что творится какой ужас я за я я думаю это а, дроид это обнагрел совсем почему достает до сих пор это, это за зем, оказывается ну ладно. Может, какую-то задачу на вынос? Вот вы знаете, да, что люди делают демонов бронеров Я могу сказать вам великую истину, которая, возможно, спасет вам когда-то жизнь в реальности. Не в игре, а в реальности. Броня бесполезна, потому что есть бронебойность. Вот, например, у этого робота 25% бронебойности. Или 15%, но это не важно, абсолютно не важно. Потому что, если он будет бить вас с Джека, то будет почти такой же урон, как у Перса на 20-40 на 40 брони. Или же на 40-20 на 20 атаки. Сказал одинаково, вы заметили? Ну ладно, сейчас попробую дать вынос с помощью охранника. Надо, конечно, вот здесь минку еще поставить. Вот прям между этих кочек, потому что балк нужно пониже чуть-чуть опустить. Но я думаю, все-таки повезет, я вынесу его вот так. Чуть-чуть вот пониже бы балочка, прям совсем чуть-чуть. Если не вынесу это все, плохо. Фух. Надо брать этого, липучего было. В эту именно в этом бою нужно было липучий. Так-то он бесполезный, мне не нравится. Не хочу оправдать, конечно, свою тупость. И вообще просто свою тупую игру. Хотя, ее нельзя оправдать, потому что ну, это просто как факт. Я плохо играю, и это никак не исправить. Но вот у вас бывает такое, когда вы, например, после физры садитесь на и писать контроль и как-то она не пишется так как вам бы хотелось при том что вы вроде бы все знаете но некомфортно вот так как и вот после тренировки прям ну, жестко неудобно сидеть и вот на эти малюсенькие кнопочки нажимать думать тебе хочется не знаю там пойти попинать кого-нибудь ну или что-нибудь в общем что-то поделать такое активное ну никак не сидеть в какой-то заднице и вот так вот нажимать эти кнопочки ну короче Оправдать себя я не хочу и не могу. Ну, тяжеловато играть. Что же, попробую лучше просто дать, чтобы хотя бы под вынос поставить. Не знаю, чем это все закончится. Может мой робот даст статику, вот уже не даст. Ладно. Может сам как-нибудь там вынесется. Вот а теперь обязательно тех, кто до этого момента присмотрел. Я знаю, что таких должно быть около сотки. Он хоть просрал. Ну хоть какая-то поблажечка меня. спасибо, чувак, спасибо. Хоть теперь у меня есть малюсики, шанс затащить. Вот те, кто досмотрел до конца, вам нужно написать, какой следующий видос будет. Именно по вормиксу. Либо бои 2 на 2, либо бои на ставке 50 в 2 персонажа и в 1 персонаж. Именно ставка 50. Мне было интересно на ней поиграть, я на ней поиграл. Также я поиграл 2 на 2. И сделал перекрафт зубастика. И как вы думаете, что выпало? Я ничего не выпало, не по пальцам стукнул. Круто, я обожаю зубастик. Я крафчу его пятый раз уже. Это был пятый. И только за пять раз первый мне выпал добротный. Потом мне выпал крепкий. Потом выпал жестокий. И вот а, теперь у меня опять жестокий. И на это я потратил уже пять раз. Я понимаю, что у кого-то может быть хуже. Но кто-то с первого раза крафтит лего. А кто-то из сотого не может ее скрафтить. И вообще никогда не скрафтит. Просто не сможет ее никогда скрафтить. Так, этого тоже я персонажа выношу сейчас. Пожалуйста. Нет. Надо, в общем, не надо торопиться, было, надо было по-человечески все сделать. Я подумал, так, я все равно его вынесу уже сейчас, да? Ну, просто так арбуз кину сейчас и сохраню персонажа жизнь, в общем. Потому что ну, мало пригодится. Вот так встану. Арбуз чуть затронет меня, но я выжил, короче. Да, отлично. Замечательно, теперь 2 на 2, ой, 2 на 3 этаж, а 3, представляете, как, какой я тащер. Ну, думаю, все закончится вот на этом моменте, потому что, ну, вы понимаете, что, типа, ситуация здесь особо безвыходная. Я договорился без юза, ну, и не договорился, это просто негласные правила. Не жрать против своих... Вот, ну и в общем Шансов у меня практически нет Что он сделает? Он, возможно, добьется на ложке сразу двоих А это изично просто Это калечный, короче, калечная ситуация у меня Прям вот очень калечная Я не знаю, как это сделать, да Изи минус 2 с НЛО. И теперь я 1 2 Короче, у меня 40 хп на 600 Ну, мне бой понравился отлично. мне, кто бы что не писал Бой понравился я бы такой вот, честно, с удовольствием досмотрел бы до конца. Те, кто досмотрел, кстати, напишите в комментариях плюс. Мне очень интересно, на самом деле, сколько у вас будет. Даже с вами лень писать комментарии, я все равно по статистике узнаю, сколько таких людей будет. Но интересно. Так, я попробую сожрать сейчас фриз еще на всякий случай. Но думаю, что меня ничто уже не спасет. Поэтому... Ну ладно, сдаваться. Круто, меня спасла моя рабость.